Традиционно День науки в лицее Николая Лобачевского в год проходит два раза – в декабре и вторая часть в апреле. Обычно приурочен ко Дню космонавтики – 12 апреля. Дни науки мы проводим для того в нашем лицее, чтобы ребята могли реализовать свои потребности в изучении различных наук более углубленно, нежели просто как предметы. Такой форум, конференция-форум – когда для разных поколений лицеистов предусмотрены различные мероприятия. И для лицеистов было посвящено две лекции, которые проходили в императорском зале КФУ. Об истории и значимости университетов рассказал директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Михаил Щелкунов. Лицей сегодня это университетское подразделение. И соответственно приобщать будущих студентов, а может быть и будущих ученых университета со школьной скамьи, к ценностям науки, к истории науки, к идеалам науки, к научным достижениям – это, наверное, наша такая же обязанность, как давать образование. Николай Лобачевский не только был студентом и преподавателем в то еще время Казанского императорского университета, но и был ректором. О подробной библиографии российского математика ознакомила заведующая кафедры Института математики и механики имени Лобачевского КФУ Лилиана Шакирова. А в самом лицее работали разные секции математики, информатики, экологии, химии и биологии. Помимо научных лекций в императорском зале, познавательной конференции, посвященной Дню космонавтики, для учеников лицея имени Лобачевского были организованы различные интеллектуальные игры. Так лицеисты восьмого класса борются за звание грамотного поколения с помощью терминологического диктанта, викторин и конкурса «Смысловое чтение». Задания были сложные, но в то же время интересные. Половину задания ты знаешь, а половину нет. Поэтому некоторую часть тебе приходится самому домысливать и додумывать, что очень интересно и развивает логическое мышление. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.